период которого начнется 27 сентября и закончится 18 октября 2021 года. Это время сомнений, особенно в любовных отношениях, а также в стряске в деловой сфере. Для многих неделя начнется с разрушения или, в лучшем случае, с изменения даже с самых надежных планов. Друзья, сейчас немного теории по теме ретроградности, а подробное видео о ретро-меркурии в весах уже есть на моем канале, Ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, не отходит от него дальше 28 градусов. Символизирует мышление, как восприятие и обмен товарами и информацией. Ей также характеризует ее анализ, оценку. Взаимоотношения делового характера, в которых нет эмоций, находятся под управлением Меркурия. Обучение, прежде всего, конкретное, практичное, а не духовно-философское. Сознательная сторона человека выражается через Меркурий. Планеты в Солнечной системе вращаются вокруг Солнца, фактически по эллиптическим орбитам. Три раза в год по три недели может показаться, что Меркурий останавливается и движется в противоположном направлении, против хода Солнца. Это явление ретроградности Меркурия видимое движение планеты наблюдаемое с земли но является лишь визуальным восприятием не соответствующим реальному движению небесного тела механизм наступления ретроградности любой планеты представлен тремя вращениями первое у каждой планеты свой период обращения так как удаленность от солнца различная солнце также проходит свой путь видимый с земли по небесной сфере который представляет замкнутую орбиту через 12 зодиакальных созвездий этот путь называется эклиптикой и измеряется одним годом вращение земли как и каждой другой планеты вокруг своей оси также влияет на вот это вот явление ретроградности в определенные периоды эти три вращения создают энергетические потоки, но в действительности Меркурий продолжает свое движение и не меняет своих показателей. На Земле движение планеты воспринимается и проявляется в ином варианте, противоположном прямому. В астрологии это период ретроградности. В эти дни требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения тех или иных вопросов и выполнения работ.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 Аспектов до выхода из знака Луна не делает, поэтому не стоит что-либо важное планировать на этот день, а тем более начинать. 16:33 Луна войдет в знак Рака, где имеет статус управления, и начнется очень эффективный период, особенно для семейных дел, взаимоотношений с родителями, разговоров с братьями и сестрами с целью устранить все недоразумения и разногласия символы дня свиток и золотой ключик это вечер мудрости изучение тайного знания и его использования хорошо сосредотачиваться на обучении передаче опыта или можно просто накапливать знания если вы хотите вернуть дорогие вам отношения проявите инициативу после 17 часов у вас обязательно все получится луна в раке в статусе управления ее влияние на людей очень велико это ближайшее к нам небесное тело. На первый план выходят личные дела, семейные отношения, забота друг о друге. Люди хотят контакта, хотят взаимодействия. И если кто-то из пары или из коллектива проявит инициативу, то есть шанс объединить людей, гармонизировать отношения. Вечер идеально подходит для серьезных разговоров с детьми. Поиска взаимопонимания в медицинском аспекте необходимо быть особенно внимательными к тазобедренному поясу крестцу нижней части позвоночника камни сегодняшнего дня голубой агат синий сапфир синяя яшма голубой нефрит и янтарь 29 сентября среда 23 лунный день убывающая луна в раке в напряжении с солнцем и марсом но в гармоничном аспекте с ретро-ураном. Все небесные тела в статусах, но Луна самая сильная в этот день. Возникает необходимость решать одновременно с деловыми и домашние вопросы. Семейные дела неожиданно меняют планы. Деловые сделки, особенно касающиеся недвижимости и сферы услуг, по стечению обстоятельств срываются или переносятся на другое время. Учитывайте также, что сейчас период ретроградного Меркурия. Ссылка на видео в закрепленном комментарии. Вообще, деловую активность сегодня лучше ограничить и заняться домом и семьей. Но если обстоятельства требуют срочного решения вопросов, то подходит день для визитов в официальные органы, для разговоров с начальством. Следует соблюдать особую осторожность при пользовании различными инструментами и механизмами, острыми предметами. Это день обретения сил и возможностей целительства. Полезно проводить уборку жилища, очищать огнем свечи, помещения, окуривать их аромапалочками. Следует быть особенно внимательными к своему здоровью. В центре всех забот должны быть сердце и позвоночник. Желательно проводить с ними укрепляющие и оздоровительные процедуры. Сегодня многие люди могут испытывать сильное раздражение, гнев, эмоциональные всплески, которые негативно отразятся на работе желудочно-кишечного тракта. Беременные должны быть особенно осторожны. Внезапно может начаться родовая деятельность. Камни, помогающие снизить градус напряжения. раухтопас, черный нефрит, агат, сардер. В этот день Венера в гармонии с Ретро Нептуном, а Солнце в гармоничном аспекте с Ретро Сатурном. С учетом внешнего достаточно сложного фона можно исправить совершенные ошибки, гармонизировать и разжечь страсть в устоявшихся отношениях, решить финансовые вопросы.